Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша. я Саш, и сегодня расскажу вам о самых красивых шейдерах для Майнкрафт на версию 1.16 и выше. Ну что, не буду томить вас, давайте же начнем. Эй, эй, эй. Чокапик Шейдерс. Это очень интересный шейдер, который дает приятную картинку без лишних эффектов и с высокой производительностью. Шейдер весьма качественный и даже на лоб версии выдает невероятную картинку и суперский fps. Все обладатели слабых компьютеров обязательно обратите внимание на данный шейдер. Паук очень атмосферен во время дождя, мир становится темным и мрачным, появляется туман, а дождь имеет красивый и реалистичный эффект, при этом не мешает играть. Шейдер может похвастаться атмосферной ночью, свет дает луна, она же засвечивает туман, что очень атмосферен. Четвертое место. Beyond the Life Shaders. Это очень неплохой реалистичный шейдер для Майнкрафта, он имеет неплохую производительность набор качественных графических эффектов, красивую и достаточно реалистичную воду и многое другое. В игре появится красивое небо и очень прикольная вода в виде небольших волн. Глобальное освещение сделает красивые тени, эффекты размытия. Шейдер поддерживает технологию объемных текстур, но имеет не очень много параметров для настройки. Основной баг данных шейдеров излишнее и слишком сильное отражение во время дождя или снега. Блоки становятся почти зеркальными, что выглядит как какой-то поток. а если есть лава, то все начинает бликовать. Но эту проблему можно решать шить. Для этого нужно отключить всего лишь один параметр в настройках. Третье место. Continuum Shaders. Это крутые шейдеры для мощных компьютеров с множеством крутых реалистичных эффектов, поддерживающие объемные текстуры, генерируемые облака, невероятно крутую воду с отражениями и динамическую погоду. Шейдер может похвастаться реально необычными эффектами. например. Постоянно изменяющееся освещение, а меняется оно от положения облаков в небе. Облака закрывают солнце, и картинка кардинально меняется, днем и ночью. Красивая вода с настройками, и чем выше качество графики шейдера, тем более крутая вода. Наимножество отражений и бликов, рябь и тому подобное. Второе место. BSL Shaders. Весьма интересный шейдер для Майнкрафта, который можно отнести к реалистичным. Приятная картинка, довольно много настроек, свои уникальные особенности. Шейдер поддерживает эффект объемных текстур, но стандартно он выключен. Его необходимо включить в настройках шейдера и настроить под конкретный ресурс-пак. Если у вас хороший компьютер, то эти шейдеры специально для вас. Первое место. Project Luma. Project Luma одни из самых лучших шейдеров, которые сделают ваш мир нереально красивым. Шейдер очень качественный и не имеет раздражающих эффектов, подходит для компьютеров средней мощности. Вода с этим шейдером красивая, прозрачная и имеет очень красивое и реалистичное отражение. Графика четкая и яркая, мир красиво и реалистично меняет цвета в разных биомах и при разных погодных условиях. Красивый и яркий свет осветящихся предметов, а вот динамического освещения в этом шейдере нет. Ну а на этом моменте я с вами прощаюсь, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, с вами был я, Саша Ари, всем удачи, всем пока.